Всем здорово, топ-скин 8000 сегодня, это не миллионы-миллиарды, но на топ-скине давно не открывал, хочется посмотреть, как он будет давать. Ролик не рекламный, но так же, как и с фарсом и с изиком, есть промик, благодаря которому вы можете получить 30% к пополнению, а я процент с ваших пополнений. Поэтому, ребят, ссылок не будет, ничего не будет, но кто открывает на топ-скине, есть промик, кстати, сделал такой же, как и на фарсе. Огар, можете брать, скоро до 40 бустанем, буду вам промики по 40% подгонять, поэтому, ну, пока что как-то так, спасибо всем, кто пополняет. У нас 8 тысяч, и здесь есть бесплатные кейсы. Кстати, на форсе вообще... Ой, на форсе, на топ-скине вообще я давно не был. И тут, например, самый дорогой бесплатный кейс стоит 25 тысяч. У нас 8, поэтому посмотрим, что вот тут с них может дропаться. Блин, вот я реально крайний раз на топ-скине открывал, когда мы где, Ой, блядь, как громко! Когда мы делали проверку абсолютно всех сайтов по CSGO, ну и топ-скин реально неплохо выдавал. Там, кстати, была честная проверка, ни один сайт со мной не связывался, ну вот, как бы кто ни говорил, что, блин, подкупили и так далее, там была честная проверка. Топ-скин тогда, он, знаешь, типа держался, то есть он не сказать, чтобы прям ой-ой-ой как окупал, но он не давал уйти в минус. Там, то есть, если посмотреть по сравнению с другими кейсами, с другими сайтами, то некоторые сайты, там, как тот же Нет, например, просто обоссал меня и все. Кстати, здесь интересно, что Кейс можно только один раз открыть я привык что типа по три раза можно прокрутить тут же всего один раз можно открыть не знаю может здесь он и выдает как-то получше градиент конечно же нам не выпадет и выпадает покойник за 230 рублей ну блять ну такое себе ладно четвертый кейс а тут десятки у нас 8000 бля ну обидно. Итого на балансе 8600 блин очень много кейсов я даже честно не знаю что тут открывать так здесь у нас кейсы ютуберов тут ограниченная серия кстати тут есть даже Дорогие кейсы, давай сразу посмотрим, какой кейс самый дорогой. Блин, очень непривычно по дизайну. Так, но ну я вижу кейс за 15 тысяч рублей. Это уже интересно. То есть, в принципе, на перспективу можно записывать контент. И вижу кейс за 5 тысяч. Так, подожди. За каких 15? Да получается 1500, я дурак. Здесь 5000 топ-кейс. Ну, короче, самый дорогой, я так понимаю, 5000. Может, я что-то не увидел, пишите в комментарии. Но, по-моему, самый дорогой кейс здесь стоит пятёру. Хотя, странно, я видел тут и кейсы подороже. Но это 1500, я же не ошибаюсь. Блин, так неудобно, честно говоря, с валютами вот сейчас сделали везде. Вообще неудобно на самом деле. Гладиатор 1200. Но мы его открывали как раз, когда все сайты, в принципе, проверяли. Блин, ну вот серьезно, я прям дорогих кейсов тут не вижу. Короче, топ-кейс пока что самый дорогой за 5000 рублей. А больше кейсов, типа, знаешь, даже перчаточных нет. Из этой серии тоже. А, вот, случайный нож. Но тут топ перчатки, топ нож. Типа, самый дорогой, короче, случайный нож за 13 тысяч. Ну, окей, понял. А знаешь, что хочу сделать? Вот я помню, что я тут гладиатор открывал. Давай сразу три гладиатор кейса. Но чисто такая проверка сразу идет по дорогим кейсам. Ну, вот мне реально интересно, что с топ-скином стало. Раньше он хорошо выдавал. На роликах он, по крайней мере, не обсирался. То есть, ну, он как-то держал хотя бы нас. А, канодированная синева. 390 шесть потратили, мы 389. Ну, в принципе, в ноль ушли, нормально. Будем надеяться, что хотя бы, ну, я не знаю, на 1010 сегодня выведем, то есть плюс 2, 2000 от депа, хотя бы так. Вулкан, так! В, окей, я вот вот что, чё, чё вулкан я хочу забрать. А, он 2600 всего, ну окей, давай пока вулкан оставим, что хоть как-то депа купить, чтобы хоть что-то лежало, но мы уже в плюсе. Десяточка, в принципе, есть. Так, можно, конечно, топ-кейс, ну, типа 5000 рублей, а, такое себе. Удовольствие, кейсы подписчиков, они, кстати, по 500 стоят. 2 0, это значит, Кейс поновее, по сборке тут, блин, как же непривычно, все очень близко Дизайн вот сильно отличается от того же Изика, от Форса, от э, CSGO это -а. Вот по дизайну прям непривычно, он очень сильно отличается Ну, типа, что сбоку постоянно открытая вот эта вкладка, и это, ну, непривычно, по крайней мере Ну, окей, главное, чтобы он нас окупил Ну, не ржавейка, не ржавейка, не ржавейка может нормально стоить, быстро красок Блин, ну... 6000 А, стой! Это 6 кусков было, нет, спасибо Ну неплохо, 6000 и плюс вулкан За 2К, короче, у нас в общем тысяч было, вот сейчас я не знаю Как дропнет. давай еще потом обычный кейс Подписчиков откроем, вижу Зумрудные завидки, черный лотос, кстати Подожди, юспик, а, ну блин, ну тут 2К, нас опустили Ладно, давай попробуем Кейс подписчиков первый, версия 1.0, мне кстати казалось, что вот эти Кейсы стоили подороже, типа мне казалось, что гладиатор Там по 12 тысяч стоит, так, давай 10 кейсов откроем, блин, ну вот народа тут не так много открывает. Но типа топ-скин, он раньше был реально популярным сайтом. Я помню, что они вышли на такой масштаб. Ну, блин, очень много народа тут крутило. Да я, в принципе, сам тут открывал. Сейчас же как-то все про сайт забыли. Хотя, ну, даже на проверке он неплохо, в принципе, держался. Когда мы сравнивали все сайты, ну, сайт на самом деле держался. Вот единственное, что по кейсам. Тут сборки типа, ну, нет прямо дорогих кейсов. Как по мне, это ну, вот не хватает дорогих кейсов реально. Есть кейс за полторашку, давай крутонем Но тут, типа, байт на перчатке, байт на нож, там, закалку и так далее. Ну, попробуем. Джей, молчаливый боб. Ну, главное, чтобы оно у нас окупило. Так, это хреново. Это... А, подожди, 2000. Ну, ладно. Не такой большой минус. Вот я там где-то видел кейс, кейс, типа, ковбоя, там, или как он назывался, кстати, кейс за сотки кейс за 400. Вот, ванила кейс есть за 600 рублей. И вот где были кейсы его? Кейс ковбоя 640. Отсюда, типа, юспик надо вытягивать. подтвержденное убийство может нормально стоить. В остальном не гидропоника пламя ну это понятно короче 5 кейсов на что нам хватает может быть оно все-таки нам какой-нибудь нож дропнет но реально хотелось бы хотя бы десяточку сегодня забрать так падение икара блин улетело азимов азимов ну такое себе сейчас выпало 2000 потратили мы ну потратили мы куда больше хорошо 4 кейса давай еще попробуем он кому-то нож упал блин я тоже хочу нож с 8 к депа не знаю сколько можно вытащить но у нас по крайней мере пока что есть вулкан в случае чего можно продать не хотелось бы потому что ну, он в перспективе должен дорожать. Я, честно говоря, хочу его немного захолдить. Так, кейс ковбоя, что-то пока у нас опускает. Юспик. Ну, вот, типа... А, Юспик! Кстати! Вот только сказал, он выпал. Хорошо! Ну, 2000, не так хорошо. Ладно. Юспик мы пока оставим. Все-таки есть уже калаш и юсп. Хотя бы что-то вывести и сделать какой-то вывод. А вот мне интересно... А, да, доступно для обмена есть. Так, это что-то непонятное. Короче, по деньгам, ну, в районе 5000, в общем. А если я нажму обменять все, оно автоматом продастся или будет, ну, показана цена, сколько у нас денег? Вот в этом вопрос нажимать не буду, ну, потому что как-то страшно все равно. Непонятно, как оно работает. Есть, кстати, какой-то джекпот. А что за джекпот? Джекпот открытия. А, все, вспомнил. Короче, там джекпот пул что-то дропается. Есть шанс что-то выиграть, по-моему. Короче, ладно, слушай, а вот знаешь, какой вопрос? Я же вроде бы как ютубер. А вот э, как на том же самом изидропе получится, типа, нож какой-то вынести? Ну, вот знаешь, когда на, на изике открываешь, там, условно, три кейса, и тебе нож падает, потому что ты ютубер. Да, тут так оно не, не работает, блин. А хотелось бы. Ну ладно, есть кейс Гучи. Опять же, 500 рублей по сбору. Не, это байт, это, вот это реально байт, я это не буду открывать Вот не помню, открывал ли этот ванилокейс или нет, но, кстати, он более-менее или адекватный То есть сборка, тут, ну, типа, у него нуар, закалка, графит Ну, то есть есть те скины, которые в теории могут а, вроде бы как выпасть Но хватает нам только на три кейса Не знаю, вулкан и юспик продавать пока не особо хочется Опять же, это легко все слить на тайме, ну и по факту деп окупился у нас Точнее, не окупился. Что-то я уже сам сижу втыкаю. Так, 1300. Блин, ну хотелось бы что-то выбить. Потому что как-то... Так, нар... ну все, слушай. Скоростной зверь 4000. Чё у нас по итогу? Хочешь все-таки сделать вывод по топ-скину? В общем, 8. Даже не, не 8. Короче, 9-10 тысяч у нас плюс-минус есть. Ну, то есть фактически, да, покупился. Конечно, не намного, но тем не менее. Это пилотный ролик по топ-скину. Я не хочу особо рисковать, кстати. А, вот, смотри. Кейсы за 3000. А я этого не видел. Блин, а почему? Я этого не видел. Окей. Ладно, если зайдет, ребят, откроем еще в следующем ролике, естественно, на больше депозит. Но пока что как-то особо не хочется закидывать много денег. Не знаю, зайдет вам топ-скин, не зайдет. Но будем надеяться, что все будет норма, что эта тема вам понравится. Так, брифинг выпал. Окей, круто, у нас 200 рублей остается. Блин, но мы в плюсе. Хоть и в небольшом, но тем не менее главное, что купился депозит. А вот сейчас вопрос. Подожди, что это такое? Количество открытий до победы. Под А, это, это типа в ко в этом в конкурсе. То пользователи я могу что-то забрать? Прям прикольно, вот такого я нигде не видел. <смех> интересно. это сколько кейсов надо открыть? 58. Ладно, нам это не интересно. Есть кстати, эксклюзивный кейс, но опять же, байтный, типа, знаешь, М9 градиент, зуб тигра. А, это карточки. Блин, вот карточки я такого плана не открывал давно И типа еще один шанс Блин, как же я давно этого не видел И знаешь, своеобразная ностальгия, когда был CS-карт Это, ну, это, конечно, очень такая весомая лепта Наверное, во всей этой индустрии Есть какое-то, кстати, топ-тайное, блин я, я, Что это такое? А, это типа фарм тайного своеобразный Блин, контента тут можно наснимать дофига Понравилась бы вот реально вам эта идея Так, давай Джокера просто уже фастиком докрутить Найс, все, ну мы, мы, блин, в плюсе Даже можно касик, наверное, оставить на следующий видос ну, эта тема нас окупила, и фактически в инвентаре у нас уже лежат эти скины. Ну, давай заберем, ну, посмотрим, как тут работает вывод. Хотя это, он по-любому работает, потому что, ну, типа, алё, это топ-скин. Давай... Долбанем апгрейды. Использовать баланс. А у нас 1470 рублей. Как же неудобно все-таки в этой валюте. Ну вот реально. На всех сайтах сейчас вели такую тему и прям мне неудобно. Верните старые рубли, чтобы было привычно. Так, 3000 можем сейчас сделать и... и... сделали! Вообще офигенно! Так, а вот сейчас знаешь, что я хочу сделать? Ролик, конечно, уже затянутый, достаточно получился. Но я хочу кейс за 3000 открыть. А где он? Блин, я опять потерял тут очень много кейсов. У нас не хватает. Хорошо, еще раз. В принципе, я окупился, можно уже рисковать Использовать баланс О, да, 500 Хочется этот кейс за 3К открыть Потому что я его в упор сегодня прям не увидел процента Ну, плюс 2000 есть шанс бустануть Найс, оно крафтит И самое прикольное, что Блин, оно крафтит но это, это типа приятно. Так, принять трейд. А вапка вроде бы как должна. Да, статрек АВП после полевых? А почему? Подожди, почему такая дешевая ВП? Мне интересно посмотреть, там будет цену. Потому что мне кажется, что с ценой что-то не то. Давай лучше нож заберем. При покупке возникла ошибка. А, типа, у меня один трейд есть. И пока этот не примется, я нож не могу вывести. Да, походу, нам надо ждать, типа пока примется АВП. И несколько скинов я за раз вывести не могу. Блин, вот это, конечно, минус. Ладно, мы заберем нож. Вот это я хочу все продать. Все-таки хочет открыть кейс за 3000 блин ну я его не увидел сегодня так вот это самый дорогой ну блин тут реально крутые скины лежат да попробуем может реально повезет так что тут зубы тигра ну блин тут реально крутые скины типа кейс 3000 крова паутина это байт это просто байт я понял чем мы нож можем забрать но смотри мы нож не продавать ничего не буду у нас АВП, типа уже как бы принялось вопрос почему не вводится нож Я через f 5 ну все смотри по идее наш мы сейчас должны забрать Забрать. Да, все. Ну окей, по одному скинуть типа, можно водить, я понял. Да, попробуем еще забустить балансом. Использовать баланс от 300. Если он сейчас зайдет, я прям вообще офигею. Ну, на полном серьезе. Просто это уже будет, ну типа, третий апгрейд. Он зашел, бля Это это просто пизда. Апгрейды вот, чу-чу, апгрейды заходят. Так, обменять. Попробуем до 6 тысяч апгрейд. Бля, если зайдет, уже оставим на следующий видос. Тут реально получился найс, nice вообще. я это делал? Потому что я долбоеб. Хорошо, ждем продавца. Блин, ну ладно, депа купился и хуй с ним. Главное уйти в ноль. Ты знаешь? Я читал, типа, как слезть с казика и писали: выводи хотя бы сумму депа, чтобы, бля, потом ничего не проебаться. Ну, здесь мы хотя бы фактически больше суммы депа вывели. Ну, норм. Короче, ждем продавца, забираем нож, и вот все-таки интересная цена вапки, которую мы вывели. Так, АВП 6000 Просто вот смотри, она стоила на сайте в районе ну ниже 5000 то есть 4 с копейками по стиму последняя продажа 5700 здесь она вообще 6 стоит ну типа кайф ладно выводим нож и уже будем делать заключение по сайту ребят пришел нож это ночь закаленная в боях фальшон. опять же проверим цену в стиме на топ скине он стоил 5000 но в теории в стиме он должен стоить дороже как показывает практика 7400 блин я пиздатые скины вывел ну серьезно смотри 6800 на сайте он стоил где-то пятеро но вообще охуенно. вот плюс сайтов с кейсами что ценник Могут чаще всего оказываться больше, чем фактическая цена на сайте. И по факту мы задэпали 8, вывели 6 плюс 7 13 тысяч рублей. Бля, заебись, вот это меня радует! И все-таки сделаем заключение по топ скину. На самом деле тут можно записать контент. Бля, ну сайт выдает это не шлак его в принципе можно снимать. вот чё, -чё хочу вот этот вот кейс пиздануть. Короче, ребят, давайте наберем просмотров, лайков, реально, поддержки и еще задэпем сюда. Только уже не тысяч а в разы больше, а вы знаете, что я могу сделать, чтобы просто разнести нахуй сайт. Жду вашей поддержки и отзывов по поводу. Вот этой истории Д да, покупили. Всем спасибо. Всем пока.